А перед началом серии не забудьте жмакнуть на колокольчик. Приятного просмотра! Чего? Не знаю. Просто раньше про меня никто так не говорил. Ой, да перестань ты. Нет, правда. Спасибо тебе за такие теплые слова. Успокойся, у тебя огромное преимущество перед ними всеми. Они кроме грязи ничего другого вбрасывать в этот мир не умеют. А ты приносишь какой-никакую теплоту, что ли? Ты очень светлый человечек, и за это нужно саму себя любить. Пожалуй, ты права. Ну что, идем? Я провожу тебя до дома, а то вдруг сцапают. Зайдешь, угощу тебя хотя бы дома чаем, раз уж поход в кафе не увенчался успехом. Заодно, может, посмотрим кино? Буду рада. Проходи, чувствуй себя как дома. Довольно широкие просторы для простой учительницы. Спасибо за это родителям. Они тут живут? Нет, они живут за границей сейчас. Понятно. Ну что, давай смотреть? Ага. you just To to like to Слушай, я хотела поговорить с тобой. Ой, о чем слушаю? Я знаю, что сейчас это, может быть, не совсем к месту, но я хотела, чтобы ты знала, за это время ты стала... стала мне очень э, дорога. Что ты имеешь в виду? Я... В общем, ты мне нравишься. Я знаю, что ты сейчас можешь подумать, взорваться, сказать что-то и не общаться со мной, но... Признаться честно, я чувствую что-то примерно такое же. И тоже хотела с тобой об этом поговорить. Правда? Да. Это что-то не совсем знакомое мне и довольно пугающее. Понимаю. Когда со мной это случилось впервые, я тоже испугалась. «Слушай, я, пожалуй, пойду, уже довольно поздно, прости». Доброе утро. Пробежимся по присутствующим. Скажем сразу, ваша подружайка отсутствует. Что, Шерри снова нет? Как видите, неужто обидели ее? Так, давайте начнем занятия. Добрый день, Кейт. Куда там спешите? Ох, здравствуйте. Нужно срочно по делам. Пока вы не убежали, хотел спросить у вас, не согласитесь сегодня вечером поужинать со мной? Ужин? Нет. Простите, Пол, у меня есть молодой человек, и он будет не совсем в восторге, если я пойду с другим мужчиной в ресторан. А, вот как. Тогда прошу прощения за мою бестактность. Да ничего страшного, извините, мне правда уже нужно бежать. Да, хорошо, хорошего дня. Кто там? Это я. Открывай. Что-то снова случилось? Нет, абсолютно ничего. Почему тогда сегодня ты не пришла? Слушай, тебе не кажется, что ты уж слишком сильно опекаешь меня? Да, прости. Я вчера обдумала наш разговор и думаю, что нам больше не нужно общаться. Почему? Потому что это ненормально, и я желаю закончить это. Поэтому, если на этом все, то прошу покинуть мою квартиру. Ты точно хорошо подумала? Я же не говорю о каких-то отношениях. Просто я не хочу прекращать общаться с тобой. Я все решила. Думаю, для нас обоих это будет лучшим решением. Хорошо. Я от тебя услышала, извини. И ты меня прости. Вот Она не должна была уйти далеко Я ошиблась Сильно ошиблась Кейт, подожди Шерри Подожди Я знаю, что уже шестая пятница на неделе Но я тут снова подумала и В общем, я поняла, что люблю тебя Что? Это шутка такая? Да ни хрена это не шутка с тобой никогда не шучу, разве ты это еще не поняла? Ты точно решилась? Или это просто порыв эмоций? Точно. Да и не думаю, что тебе хотелось бы оставаться здесь и дальше. Что есть, то есть. Но я уже привыкла к переездам. Не парься, путешествовать это круто. Рада, что ты так оптимистично на это настроена. Ну тогда чё сидишь-то? Пакуешь шмотки и погнали. Скоро самолет уже. Собираюсь, собираюсь. Сначала твой выбор настораживает и, возможно, пугает. Но спустя какое-то время твой выбор может оказаться лучшим в твоей жизни.